Пусть дату юбилейную твою украсит ветка белого жасмина, и птицы звонко радостно поют твой день рождения, милая Марина. Восторженно пусть держат речь друзья, высокими словами восхваляют. Счастливая быть тебе желаю я. Пусть Бог тебя Всегда оберегает От сумрачных и горестных минут, От зависти людской и подлой злобы. В твоей душе пускай цветы цветут, А дни пусть смыслом полнятся особым.